Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструментов от компании Jonesway на 94 предмета. Jonesway это профессиональный инструмент. Выпускается инструмент на острове Тайвань. Имеется очень много положительных отзывов о данном инструменте, также в интернете, на автоформах, славится своей надежностью и долговечностью. Набор поставляется в такой вот бумажной упаковке, здесь вы видите награды, John Sway, международные, указаны, lifetime, пожизненная гарантия, professional, профессиональный инструмент. Ну и здесь адрес самой компании, где выпускается данный набор. В комплекте идет гарантийный талон с пожизненной гарантией. Но честно вам сказать, пожизненная гарантия, если вы будете придерживаться всех рекомендаций, которые указаны в гарантийном талоне, то данный инструмент послужит вам всю жизнь. Поэтому гарантийный талон это, как говорится, понятие растяжимое. Инструмент крепкий, поэтому если использовать его по назначению, пожизненная гарантия Будет всю жизнь. Так, в наборе идут две трещотки. Трещотки на 48 зубьев. Трещотки Джонс свои славится своей крепостью. Но, как бы, срывать, конечно, гайки не рекомендуется. Вообще, люфтов совершенно нет. Сзади, вот, не сзади, а с другой стороны трещотки имеется пружина, которая снимается и вытягивается внутрь. То есть нет шурупов или болтов. То есть очень плавная, вообще суперская трещотка, как по мне. Э -э, рукоятка резиновая, очень удобно всей руке, но в чем минус резиновой рукоятки? То, что она прослужит меньше, чем пластиковая. То есть бензин, масла ее со временем разъедают. То есть Ее нужно постоянно вытирать и держать ее в чистоте. Надпись Джонсуэй. Имеется быстрый сброс. И реверс, право-влево. Также трещотка на четвертую, Также 48 зубьев, очень плавная, без лифтов. Вот, инструмент, видно сразу, что инструмент очень высокого качества. Т-образная, вернее, Т-образная рукоятка, отверточная. Каждый инструмент в наборе имеет номер, согласно каталога, он выбит вот здесь на металле своей надпись. Данная рукоятка применяется с битами. Вот такими. Биты здесь очень много. Крестовые, шлицевые, есть, есть шестигранные и биты есть торкс. Также можно использовать с головками под квадрат 1.4. Отверстие, чтобы можно было подсоединить трещотку. И получается вот такая вот реверсивная отвертка. Ну, комплектация стандартная, как для всех наборов на 94 предмета, вне зависимости от фирмы John или Force. Так, воротки Т-образные под квадрат 1.4. Вороток и под квадрат 1,2 вороток. Можно делать с помощью вот такого переходника. одевается на удлинитель 250 мм и получаем T-образный вороток. Также этот, удлин... Также этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3,8 на одну вторую. У меня есть трещотка, сейчас вам покажу. Трещотка на 3 восьмых. Вот трещотка на 3,8. Одеваем данный удлинитель. И можем подсоединять головки под квадрат 1 и 2. Так, головки в комплекте шестигранные. Здесь их 30 штук. Самая маленькая 4 мм. Самая большая головка на 32 мм. На 32 мм головка весит 220 грамм. Джонсвей, номер согласно каталога и номер головки. Головки у нас матовые снизу, сверху глянцевые. посередине вот такой вот ободок, видите, рифленый. Удлинитель под квадрат 1.2 на 125 мм, 250 я вам уже показывал, также в комплекте идет. Два удлинителя под квадрат 1.4, 100 мм и 50 мм. Небольшой набор Г-образных ключей, три штучки. Переходник под биты с квадрат, под квадрат 1.2. Данные биты верхней крышки размещены. Вставляете нужную биту и можете подсоединять или удлинитель далее. Вот. Также использовать трещотку или вороток Т-образный. Биты здесь тоже большой выбор. Шестигранные есть. Есть торкс, шлицевые и крестовые. Головки длинные. В наборе их 13 штук. Самая маленькая 6 мм. 6 граней. И самая большая на 22 мм. Весь инструмент даже в нижней крышке очень хорошо защелкивается. То есть исключает какое-либо выпадание. Карданы. Карданы. Одна вторая и одна четвертая Карданы в наборах Джинсуэй скреплены вот такими вот шурупами или болтами. То есть они выкручиваются, можно разобрать, если какая-то поломка. Две свечные головки 21 и 16 миллиметров резиновые вставки имеются внутри. Материал изготовления инструмента. Как указывает производитель, хром Так, По комплектации все рассказал. Покажу вам сейчас кейс для хранения. Кейс состоит из двух частей. Пластиковые зависы идут. Сейчас закроем сам набор. Кейс, хотелось бы отметить, он очень компактный. то есть Он невысокий. И имеет компактные размеры, вот видите, темно-зеленого цвета, надпись Джонсовой. пластик очень жесткий, запирание на пластиковой защелке, но пластик крепкий, поэтому и очень плавно закрывается, видите, крышки прилегают очень плотно, вот сам кейс, видите толщина вообще. Ну, Джонс Вей не нуждается в рекомендациях, хороший, крепкий, профессиональный инструмент. Рекомендую к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.